Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Увидела этот пирог у одного известного блогера и его неутешительный результат. Рецепт мне очень понравился, и я приготовила его так, как нужно. В итоге пирог получился просто великолепный, но почему он не получился у него? Делаю работу над ошибками. Итак, натираю картошку на крупной терке. С теркой у меня все в порядке. Далее картошку нужно обязательно отжать. Лучше добавить к ней немного сметаны или майонеза, так и вкуснее и сочность будет. Картошки я добавляю сыр, солю, перчу, приправляю любимыми приправами. Все соединяю. Получается плотная однородная начинка. Тесто у нас заливное, классический вариант. Яйца нужно присолить. Для баланса добавить немного сахара. Перемешать. Далее идет сметана. Все тщательно соединяется. А теперь отмеряем муку и разрыхлитель. У меня ушло 5 столовых ложек муки. Здесь все зависит от муки. Но тесто в финале должно быть не жидким, не густым. Оно должно вот так тянуться. Разъемную форму обязательно застелить пекарской бумагой на выпуск, тогда тесто никуда не убежит. Заливаю форму половину от всего теста, равномерно распределяю его. В пироге присутствует куриный фарш, его нужно совсем немного, слои не должны быть слишком толстыми, иначе пирог действительно не пропечется. Распределяю фарш ровным слоем, не страшно, если на него попадет немного теста. Сверху начинка из картошки. Ее нужно как следует утрамбовать. Заливаю остатки теста, разравниваю пирог. Форму немного стряхиваю и отправляю в духовку на 60 минут. Первые 30 минут при температуре 180 градусов, оставшиеся 30 на 160. Если у вас пригорает верх, прикройте пирог фольгой. Красивый, румяный, ароматный непередаваемо вкусный. Пропекается все, и тесто, и фарш, и, конечно же, картошка. Посмотрите, какой он сочный и очень нежный. Я очень довольна своим пирогом. Советую его и вам. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол!